друзья мои всем привет всем отличного настроения желаю творческого настроения сегодня мы с вами поработаем мастихином более подробно разберемся как им работать да там есть нюансы, тонкости. Холстик я взяла небольшой, 20 на 20. Использовать буду немножко, нам понадобится разбавитель обычный из магазина, тройничок. Можно сделать, в принципе, самому, да. То есть это уайт-спирит какой-то, масло льняное, ну, в общем, маслечко да, добавите и лак домарный. Примерно в равных пропорциях все. Так, мастихинчик буду использовать для этих цветочков. А, вот такую вот рыбка. Такой вот он, видите, подвижный. То есть иногда мне удобно работать более жесткими мастихинами, иногда более а, такими вот мягенькими. Тут тоже надо как бы в мастихине попробовать а, какими-то. То есть, ну, у меня... В арсенале довольно-таки много мастихина в разных форм. Допустим, если мне надо какие-то прямые, да, там линии делать, я беру более с ровным краем, да. Если мне надо какие-то цветочки, лепесточки, там уже более закругленные края. Ну, то есть для каждой цели свой. У какого-то а, такой вот кругленький, да, кончик. У каких-то более остренький, то есть, ну... Это уже смотрите, как под, под что вам надо, под то как бы и берем. Так, кисточку я возьму. Так, какую бы мне сейчас кисточку взять? Так, ну щетинку. Сейчас, секундочку, найду, что-то я не вижу. Вот. Вот такую вот возьму щетинку небольшую. Называется язычок. Потому что закруглена как язычок. И сейчас я, можно охрочкой, можно в принципе жиденько сделать марс коричневый, наметить наши цветочки. Ну, я возьму, наверное, охрочку. Так вот, сделаю ее жиденько-жиденько намечу э, наши цветочки до да, основные какие-то детальки вот где-то здесь внизу я прочерчу такую вот э, линию это будет здесь вот немножко толщина до да, поверхности на которой стоит ваза с цветами у нас и ниже как бы будет такая вот тоненькая тоненькая и ниже будет там вот вертикальная поверхность, вот это, вернее, не поверхность стола, а, ну, в общем, вертикальная часть стола. Дальше. Сама вазочка. Она у нас, ну, почти посередине, если поделить пополам, да, ну, как бы, ну, некрасиво посередине. Давайте чуть-чуть вот ее ось, ну, прям вообще немножечко-немножечко сместим. Вот. И по своим размерам, если так вот по горизонтали да поделить пополам но она маленькая она прям ну, вот такая вот видите чуть-чуть ниже так я надеюсь видно может все-таки марс взять чтобы потемнее вам было и далее а, мы наметим вот нашу собственно вазочку такой вот как бы кружочек вот середина да и примерно одинаковые части от середины там в одну сторону в другую сторону отметили здесь вот она так как у нас стоит да там плоская такое вот в принципе все это вазочка то есть там потом листочки цветочки пойдут то есть особо видно не будет ну и наметим наши цветочки ну, вот большой, да, цветок. Вот сколько он у нас места занимает. И какой он по отношению к вазе. Ну, он примерно такого же размера. То есть, вот если мы вот так вот поводим, поводим, да, примерно в воздухе просто вот по кружочку вазы, да, переместимся сюда, то вот где-то здесь такой же примерно кружочек, вот мы наметили, это будет у нас а, самый большой цветочек здесь он у нас будет как бы немножко перекрывать вот этот цветок и тоже немножко вот этот боковой цветочек то есть мы его будем рисовать в самую последнюю очередь самое главное самую последнюю очередь здесь значит он у нас цветок идет как бы так вот эти лепестки боком на вазочку там заходит да, наметили и здесь ну, как-то вот так вот, да, пойдут лепестки. Такую форму ему задали. И вот этот цветочек, ну, у этого серединка будет вот здесь, да. У этого, ну, не прям по центру, чуть-чуть выше. И у этого, значит, серединка будет, так, вот здесь где-то. И дальше пойдут вот так вот лепесточки. Так, и здесь вот, ну, вот что-то вот такое. Листики, это потом мы уже все проложим потом. Вот можно, если, допустим, тяжело, можно себе наметить вот листочки. Вот умещаемся в эти шарики, да, как бы. Здесь разрыв между лепесточками идет, тут вот так. Здесь, если поделить пополам, то у нас сюда пойдет один лепесток. Дальше вот сюда пойдет лепесток. И вот здесь тоже вот так вот будет лепесточек вот эти здесь будет такой боковой лепесток немножко отступаем тут такой покрупнее лепесточек здесь какой-то помельче уже более такой боком мы его видим и здесь тоже да, вот это все мы будем цветочки прорабатывать мастихином. Этим потом на этот зайдем. И здесь также, здесь вот чуть-чуть видим лепесточки. Здесь они так прям как-то цельно смотрятся, вот эти все. Дальше вот так. чуть-чуть в стороны расхожусь тут у нас <coughs> такой большой довольно-таки Крупный лепесток. И здесь а, в бока чуть-чуть поменьше. Ну, там потом уже бросим здесь какие-то на столе лепесточки. Ну, то есть, это в принципе и все из того, что нам надо было наметить. Можно, в принципе, работать сразу мастихином, можно каким-нибудь вот тем же марсом, жиденько, либо охрой, чтобы рисунок остался, да, закрыть э, холстик, да, чтобы было, ну, покомфортнее писать по сухому холсту, сразу мастихином работать, э, ну, сложновато, потому что красочка сухо ложится. Так, и давайте смешаем цвет нашего фона. Начинаем с заднего плана. Всегда мы движемся от дальнего к более близкому. Смешаю я, значит, его так. Я возьму белила. Краски для работы мастихи нам надо, конечно, очень много. Так как живопись получается такая пастозная. Вот я белилки с коричневым, такой красивый получается а, оттеночек кремовый. И вот смотрите, можно вот так вот пост постепенно, а, как бы разглаживая, выкладывать эту красочку на фон. Если очень много, жирно где-то соскоблить, да, и потом опять эту красочку, и так вот, гонять заполнять полностью полностью не спеша никуда не торопясь заполняем мазочки я делаю такие вот коротенькие то есть мастихин немножко наклонен да и смотрим регулируем как бы Раз нанесли, вот, снимается, да, красочка. Еще там больше наклонили краска. Видите, по мастихину размазывается, значит, уже более плоско там поставили. И коротенькими мазочками, чтобы оставалась такая вот фактурка-мазочка. Добавлю чуть-чуть коричневого в края, чтобы фон был тоже не совсем... Однородная, такой вот поинтереснее, более темных мазочков светлые. Можно, в принципе, закрыть одним цветом, а потом уже, ну, как бы, уже будете общий цвет да, видеть, добавить где-то мазочков уже на основной цвет, где-то более темных, где-то более светлых. еще замешаю такого вот светлого коричневого вот я в этот замес добавила белил видите там коричневый был но он такой светлее предыдущего ну, пускай будет такой то есть пляшем в одних как бы оттенках да вот этих пока бежевых но делаем где-то посветлее где-то потемнее а где-то такой какой-то более средний цветик. Я вот видите, я правша, у меня мазочки получаются как-то в основном вот таким ну, некомфортно. Просто вот так. Если вы левша, ну, делайте и в другую сторону, как бы без проблем. Чуть-чуть обхожу вот так вот. Ну захожу, правда, на лепесточки, но не совсем их стараюсь там обрисовывать в промежутках, вот где там есть между лепестков. Потому как мы сверху будем прорисовывать, да, и у нас как бы вот эти лепестки намечены так примерно. Вот. Поэтому захожу, чтобы потом все это перекрыть сверху цветом цветов так дальше продолжаю то есть не спеша постепенно вот так вот я все это дело наношу тут у меня подцепился голубая фц то образом и вот так дальше не стараюсь видите там выглаживать все в однородный тон чем вот красивые картины мастихином то что вот эти вот а, фактурка мазочки эти видны всегда они так смотрятся интересно вот здесь более короткие мазочки между лепестками же правильно Вот зачерпнула больше коричневого. Так. Вот с этой стороны добавлю тоже. Так вот, не спеша, не спеша, все это заполняем наш фон. Где-то более светлый, где-то более темный. добавлю себе еще белилок и вот пока я работаю примерно в одной палитре да вот в этих коричневатых оттенках я сейчас особо мастихи даже не протираю то есть как бы беру замешиваю новые оттенки не протирая более темный к низу хочу ближе к линии стола обхожу вот так вот об круговым движением вазочку и с этой стороны вот так раз мазочек нанесла и потом стороны растаскивая под разными уголочками тоже можно двигаться работайте как вам нравится как вам комфортно фон это такая вещь чем вы его так вот живее интереснее сделаете тем он будет интереснее смотреться Так, ну вот, я нанесла, да, ну, будем считать, что это стена, да, какая-то стена. Нанесли мы более такой вот какой-то однородный оттеночек. Сейчас я возьму вот сюда в эту смесь, добавлю белила коричневый, коричневого возьму побольше, и сюда же добавлю индиго. Видите, такой уже получается серо-коричневый оттеночек. Вот ближе к линии стола я вот сюда помазываю еще вот такого оттенка. Тоже вот набираю и под разными углами я вот так вот постепенно подвигаюсь вверх, да, Постепенно краска на мастихине заканчивается. Он смешивается с предыдущим, да, и становится так как бы что-то типа плавного перехода. И с этой стороны то же самое. Вот нанесла, подчеркнула линию стола. Опять-таки повторюсь, я не повторяю один в один, как бы, ту работу, да, с которой пишем. Это вот чья-то работа. Автора, если найду, тогда напишу, чья это работа. П пока вот ну, не знаю, поруюсь в интернете. Так, вот сюда сделали. Дальше более таких вот светлых, прям вот возьму белила. Где-нибудь с краю с этим же смешаю бежевым бежево-серым. Около цветов где-нибудь можно сверху более крупные мазочки нанести. Такие вот более светлые. Даже можно брать белила и вот чистыми белилами. Они все равно смешиваются на холсте с предыдущими оттенками и как бы ну, не нечистые белые становятся. Но светлее. И вот так вот мозаичкой в разных направлениях по предыдущему слою уже комфортнее ложится красочка ну вот что-то такое да нанесли такая мозаика в разных направлениях вращайте когда рисуете кисточкой когда рисуете мастихином всегда ручкой вращайте это всегда задает какое-то а, движение интересное нет какого-то такого одного направления да вот а идет более такой вот живой фон Дальше, давайте сделаем вот эту вот нижнюю линию стола. То есть она у нас такая вот даже <coughs> здесь охра. Вот в этот же серо-коричневый замес я добавила охры. Возьму еще сюда индиго. И тут, соответственно, у нас уже так как вертикальная поверхность мы мазочки будем наносить вертикально вот так вот прям поставила и повела вниз если ну так как у нас до да, холст не подготовлены ничем не перекрыт красочка суховато ложится вот можно нанести мазочек и прям повтирать его туда еще вот добавила индиго. И такими вот вертикальными мазочками. Где-то посветлее, чтобы тоже он такой, ну, неравномерно было. А? То есть, сильно красочку не вымешиваю. Добавлю чуть-чуть посветлее все-таки сделаю. Чтобы он был темный, но не очень такой прям темный так еще добавлю коричневого индиго и вертикальными мазочками заполняем Видите, сильно не вымешала, это вот как, какой-то эффект интересный получается, мраморный, что ли? Вот заполняю. Добавлю сюда. Вот видите, пятнышко коричневое, какое-то более да, коричневое. Здесь более серая получилась. То есть, ну, чередую, где-то больше коричневого добавила, где-то больше индиго. Они за счет этого разные получаются такие. И тем самым это как бы, ну, получается живописно. В принципе, друзья мои, можно эту работу написать и акрилом. Дальше. И вот эту вот тоненькую полосочку, да, нашу горизонтальную поверхность, я вот возьму охру и вот здесь смешаю с белилами. Она у нас, эта поверхность на свету, так, еще побольше охры. И вот таким тепленьким охристым оттеночком я вот прям набрала, видите, на мастихин довольно-таки много, и вот эту вот полосочку я растягиваю, ну, приблизительно, чтобы она горизонтально да, была, без каких-то там сильных отклонений. Вот добавлю еще чуть побольше охры. Где-то вот Довольно-таки густенькая накладываю, чтобы было у меня не только светлый такой прям, да, разбеленный охристый, а где-то местами, даже в этой тоненькой вот полосочке, чтобы она не была какого-то однородного цвета. А тоже в ней а, проблескивали какие-то где-то более темные, где-то более светлые так белила прям прям уходит Сейчас вот так вот не хочется тоже много выдавливать потом красочку жалко выбрасывать Но я не всегда выбрасываю а там тоже вот возьму беленького и кое-где немножко под вазочкой не буду делать да потому что там как бы темнее пускай будет так сама вазочка для вазочки я сейчас возьму кисточку возьму коричневый и закрою ее вот пока по форме ее вот так вот по кругу тонким слоем закрою коричневым коричневый у меня марс коричневый темный так как вазочка у нас такая она теневая да на ней тень а мы знаем что тень у нас не любит никакой а, густоты краски пастозности да мы ее наносим так протираю вот если белила цепляются протираю вот так нанесла теперь беру индиго вот сюда между цветами вот здесь где-нибудь тут у нас будет зелень такое темное местечко вот я тонким слоем втираю индиго дальше вот эта часть у нас тоже довольно таки темная в тени на вазочку тень от цветов падает и вот так вот как бы крестообразными движениями вот так растягиваю, для чего еще делается да вот эта тень потому у нас контраст да чтобы был наши светлые цветы лепестки цветов на темной вазочке на этом темной темном фоне будут смотреться очень красиво. Так. Сейчас я возьму красненький и вот сюда, вот этого бачочка, вотру красненький. Потом покажу, для чего это надо. Кисточку протираю. И вот этот краешек. Вот так вот. Смягчаю. Даже, наверное, возьму мастихин. И мастихином вот эту границу эту, вот по кругу как бы, да, прохожу. Протираю. Оп. Вот так по форме можно так вот повозить, повозить. В оригинале он тоже там такой вот краешек этот такой вот размазанный такой довольно таки. То есть четкости там нет. Чуть-чуть коричневинки. Об. Так. Набираю и прям вот прижимаю я. Прижимаю и вот туда, сюда, туда, сюда. Опять голубой зацепила. Вот тут у нас теневая, как бы не страшно. Добавлю мастихином чуть-чуть. Вот смазали, да, примерно. И смотрите, вот этот краешек, где мы нанесли красненький, я возьму вот на пальчик тряпочку, да, чтобы у нас этот край засветился. Я вот легким движением по форме вазочки немножко как бы подсотру чтобы высветлить. То есть, я высветляю не белилами там. Белила только убьют наш цвет. То есть, а вот такое вот свечение они сделают. И вот я пальчиком чуть-чуть вот так вот протерла. Видите, уже более интересненько стало. <coughs> И теперь я возьму белилки с охрочкой. Такая разбеленная-разбеленная охрочка. Сделаем бличок на нашей вазочке. Бличок у нас рисуется в одно движение. Вот чтобы он смотрелся ярко, именно бликом, он должен лежать пастозно. Вот я набираю такое вот количество красочки, довольно-таки, видите, густенько, много. Ставим мастихин почти горизонтально, да. И смотрите, будем наносить его по форме собственно вазочки и так поставили притронулись чуть-чуть наклонили и повели раз в одно движение все и вот то что осталось я могу вот здесь еще сделать там вот есть такой небольшой вот так раз блечок все друзья этого достаточно то есть если вы начнете сейчас его поправлять как-то там исправлять то есть уже будет не то не то не то то есть блики у нас рисуются это надо запомнить в одно движение то есть как вот он у вас получился так его и оставляйте не старайтесь его а, перетирать переделывать лучше уж если совсем не получился да не нравится счистите его до да, добавьте ну, верните вазочку да потому что в коричневый подмешается Верните цвет вазочки уже потом опять заново проработайте. Но вот тот, который нанесен, уже его не пытайтесь исправлять. Так, здесь у нас индиго есть. Я вот беру чуть-чуть желтенького и сюда начинаю в этот индиго втирать. Так, смотрю, очень-очень светло. Добавляю индиго капельку голубой фоци. То есть, должен получиться такой вот э, темно-темно-зеленый цвет. Вот смешаю даже, наверное, все-таки голубую с зеленью. Хотя в индиго голубая ФЦ в составе присутствует. То есть, желтый, если смешать вот на палитре, он будет зеленить. И вот кое-где, вот так немножко... В основном это вот тут серединка между лепесточками. Я вот так вот поставлю таких зеленых мазочков. Дальше нам нужно теперь сделать сами цветочки. Вот эти вот голубенькие. Я беру пилилки. Сначала нанесем более такой вот какой-то средний, да, оттеночек, а потом будем постепенно наши лепесточки высветлять. Делаем такой голубенький оттенок, не особо светленький. Ну, вот такой, да. Чтобы мы могли еще в случае чего добавить сверху более темный, и более светлый. То есть, что-то нейтральное. Набираю. Так, даже, наверное, давайте я сделаю его побольше этого оттенка. Потому как у нас сейчас на цветы уйдет его прилично. Вот так вот. Еще голубой. При желании при желании можно в принципе сделать и не голубые а розовые цветы Итак, начнем э, с вот этого давайте цветочка начнем так вот здесь у нас серединка да то есть у нас листочек будет лепесточек двигаться вот в эту сторону боковой сюда вниз боковой и здесь у нас будет два лепесточка как бы вниз до да, опущены я вот прицелилась Примеру, да, раз, хоп и отпечатала. Вот такой лепесток. Дальше, где-то вот здесь пристроилась и вот так вот дрожащей рукой раз повела мастихин, проворачиваю и двигаюсь к серединке. Помним, что у нас все лепесточки стремятся к серединке. То есть к вот этой, вот почему мы наметили вот эти черточки, чтобы стремиться к серединке. Дальше еще набираю оттеночек и сделаю вот этот боковой лепесток. Я поворачиваю мастихин, чтобы кончиком двигать и делать красивый лепесток, край лепестка. Поставила и вот, вот как-нибудь вот так вот дрожащей рукой, вот подергивая раз и увожу вот сюда серединку если у меня тут не дошло я набираю еще красочку и дополняю то есть как бы не страшно видите смотрите краска была сильно не перемешана Посмотрите, какой интересный узор до да, получился но нам тут надо будет более темным перекрывать поэтому он у нас спрячется конечно также здесь вот мы поставили да вот это основание у нас э, не ос, ну да основание мастихина смотрит к серединке а краешек его уже формирует э, край лепестка, то есть вращается. Поставили, и опять тоже какой-нибудь вот так вот дрожащей рукой, поворачиваем ручку, раз, нанесли. И вот тут, если не отпечаталось, дополнили. Ну и вот здесь небольшой такой есть у нас лепесточек. Раз, поставили. Оп, и провели потянули к серединке здесь можно как-нибудь вот так растянуть края где вот есть вот эта пастозность до да, сделать так вот быть интересно пофантазировать дальше теперь я беру более темный оттенок вот прям возьму даже чистую голубую ФЦ. И вот этот лепесток, он у меня в тени. Я добавляю в предыдущий оттенок вот так вот, прям такого вот синего. Набираю немножко и как бы э, втираю в предыдущий. Опять немножко набрала. И вот здесь вот тоже вот так вот подергиваем астехином. Я добавляю... Вот она и зелени-то подмешалась немножко, как бы тоже ничего страшного. Теперь на краешек мастихина я набираю чистый голубой фце Вот где у нас была намечена серединка. Я вот здесь как бы вот так вот выкладываю, легонечко, сильно не давя, саму вот эту вот серединку. Чуть-чуть ее вот сюда подтяну, здесь лепесточки серединки серединке затемню еще. Вот так вот здесь можно немножко каких-то темностей добавить. Вот так вот. Дальше я возьму э, желтенький, наверное, добавлю ну, вот сюда, в охрочку, то есть где-нибудь с краешку, чтобы не чистый, желтый был, но яркий такой, видите, он поспокойнее становится. С с белилками. Вот тоже на краешек нанесла, прям такая вот кляксочка висит. Беру за краешек ручку, держу мастихин за краешек, прям легко-легко. И начинаю вот здесь, вот где серединка, вот так вот, раз-раз-раз-раз-раз, быстренько нашлепывать а, серединка цветочка, да, вот эти тычиночки, протерла, синий подмешивается, да, чтобы желтый у нас яркий, ярко, красиво лежал. И вот так вот раз-раз-раз-раз нашлепываем. Как-нибудь так вот, чтобы они интересно у нас разбрасывались. Вот такие вот. И вот возьму капельку красного где-нибудь тоже вот здесь подмешаю к желтому, чтобы такой оранжеватый как бы был, но не чистый красный. Где-нибудь вот тут вот в основании немножко поярче, чтобы было. Это вот в принципе единственный красненький где будет. Ну буквально там пару раз тронули и все. Этого в принципе достаточно. Так. Я беру важные салфеточки. Дальше. Следующий цветочек. Вот этот давайте прорисуем. Опять-таки, я беру вот этот нейтральный оттеночек. И наношу вот эти лепесточки. Вот пошла я сюда раз и тяну тяну к серединке так протянула дальше вот сюда у нас пойдет так вот так вот так и вот он какой-то такой прям смотрится как будто это прям один лепесток Ну вот так и мы сделаем сделали дальше следующее. Даже, видите, мало замешала. Следующий. Вот здесь такой. Вот так подергиваю мастисинчиком. И получается краешек неровный, такой интересный. И к серединке. Вот так вот все это соединяем. И боковые лепесточки более уже поменьше раз и нанесли краешком подтянула красочку так еще замешаю голубая фц с белилками добавлю цвета себе и вот этот лепесток тоже маленький оп оп оп Мастихи нам очень интересно рисовать попробуйте подтренируйтесь я очень хочу, чтобы вы научились все-таки кто не умеет, работать мастихином потому что так вот здесь добавлю коричневый потому как у меня там фон виден очень интересные работы получаются конечно мастихином дальше где у нас более темные есть вот беру здесь вот у нас серединка да на краешек набираю и вот так вот показываю оттеняю серединку ну вот здесь где-то немножко есть таких вот более темных как бы моментиков разделяется лепесточек один от другого вот здесь можно немножко проложить Ну, где-нибудь вот здесь к примеру чтобы разделить лепестки друг от друга да и также вот беру опять сейчас желтенький сух с белилками и вот здесь вот выкладываю прям так вот густенько вот эти вот тычиночки до да, нашлепываем Вот так что такое показали. И немножко соответственно где-то вот здесь у основания пару-тройку мазочков таких вот красноватых. Дальше, пока мы к этому не будем приступать цветочку, мы сейчас сделаем. С вами вот я беру белилки где-нибудь в сторонку, капельку голубой, прям капельку, такой вот нежно-нежно-голубой я делаю. Еще возьму белилок себе, добавлю. Видите, на такую работу маленькую сколько уже ушло белил потому как мастихи нам очень работы такие вот пастозные получается вот светлый цвет теперь нанесем где-то на как бы световые да мы нанесли средний мы нанесли темный и нам нужно теперь добавить каких-то вот ярких светлых моментов. Я беру этот нежненький голубенький, и вот где там, где я вижу, я его прокладываю. Вот и нанесла мазочек, и можно вот так вот раз его к серединке смахнуть. Можно, в принципе, вот так ставить и к серединке двигаться. Смотрите, так как у нас уже есть вот это вот объем, красочка, пастозность, да, это, то есть нам нужно, смотрите, если мы пишем я уже говорила, да, еще повторю. Если мы пишем первый, первый фон, когда мы делали, да, мы прям вот процарапывали там смело, все это делали, то есть с усилием втирали, то, смотрите, чем больше у нас слоев, это, в принципе, и кисточкой, и мастихином также. Чем больше слоев, вот здесь мы нанесли голубой, да, сверху это второй получается слой, мы наносим, используя минимальное нажатие на мастихин, то есть, чтобы у нас не перемешивалось, она а носилась именно сверху, то есть, я касаюсь аккуратненько, прям самой красочкой, не самим мастихином, вот этим вот металлом, а именно вот аккуратненько, еле-еле касаясь, я снимаю, чтобы у меня просто красочка за красочку зацепилась, и вот снялась, то есть, легеньким-легеньким движением. И на этом цветочке тоже покажем светлые моменты. Ну, вот здесь я вижу, да, у меня есть светлые. Вот так вот. Вот здесь тоже. Двигаюсь к серединке. Направление все. Так, еще сюда белилок добавлю. Вот здесь тоже вот поставила, и легким-легким движением, просто красочкой. И вот видите, оно как отпечатывается, оно вот снимается само. Вот оно как получилось, так оно и получилось. То есть не может быть каких-то два прям одинаковых мазочка, потому что ну, это мастихин, он непредсказуем в этом плане. Здесь мы не от самого края. Тут какой-то белый блячок есть. На цветочки вот так оставим. И вот здесь тоже немножко. Так вот я нанесу. Вот здесь у нас теневую. Да, мы проложили. Там ничего добавлять не будем. Так. Дальше. Теперь уже можно и вот этот цветочек прорисовать. В принципе. Берем вот этот наш средненький оттеночек и начинаем, вот поставили, да и пошли один лепесток, так, вторую часть этого же лепестка вот сюда, вот так раз поведу, так вот здесь я сделаю повыше краешек, так Дальше. Главное у нас еще такие вот эти два лепестка, да. Так, я сейчас замешаю побольше, чтобы мне было комфортно работать. Сразу замешаю. Потому как красочки много надо вот этот лепесток поставили и опять-таки вот повели да как-нибудь его интересно вот так отсюда заходя на предыдущий вот этот тоже лепесточек как бы так показать чтобы вам не закрывать вот так вот поставили аккуратно красочки, видите, прям много. Не жалейте краски, так как если будет мало краски на мастихине, вы не сделаете такой длинный мазок. То есть она будет заканчиваться, и, то есть, соответственно, чему там тянуться, если ее нет на мастихине. И вот здесь тоже небольшие вот так лепесточки. Пускай остаются вот такие бортики. Мастихиновые работы очень классно смотрятся еще за счет того, что когда под определенным углом на них падает свет, вот эти вот бортики, они сами по себе, они же объемные, и они сами от себя отбрасывают тень. То есть вот это... А, как бы не нужно, да, вот когда мы плоско пишем, мы там прорисовываем, да, мы логически думаем, где у нас тут чего может отбрасывать а, свет, тень, да, где, где может быть. То здесь вот а, за счет вот этой простозности оно вот местами само вот так получается появляется вот эта вот тень. Плюс мы, мы конечно, рисуем, да, там что-то добавляем. Так, взяла чистый а голубой ФЦ и добавляю вот где я вижу у меня вот здесь по лепесточку прям вот так вот дальше где еще у меня вот здесь есть более такие темные моментики Такие они не сильно темные, как бы они смешиваются, да там. Ну вот остатками что тут осталось еще. Вот здесь где-нибудь добавлю чуть-чуть. Чуть, чуть выдавлю немножечко себе голубой отца не хватает мне все таки так вот я смотрю темности кое-где вот здесь добавлю вот сюда еще прям вот так добавлю. Так. серединку здесь вот чересчур ушла нужно обратно светленьким средненьким не светленьким средненьким дальше возьму вот светлые нанесу мазочки вот так вот раз, раз. Все как бы да не полностью перекрывая а кое-где подсвечиваю на вот этом также хоп легонечко подсветила дальше вот этот лепесточек у нас больше как-то вот сверху подсвечен значит более такими короткими мазочками ну вот форма лепестка да вот к серединке двигаемся не забываем Дальше вот этот у нас здесь немножко есть светлых участков. И вот здесь будет хорошо смотреться. Здесь у нас два, на этом цветочке два теневых листочка, лепесточка. И вот этот мы делаем посветлее, чтобы он у нас хорошо выделялся. И было видно, что он у нас бы здесь вот впереди, да? Беру еще вот тут белилки. Так, прям вот он прям такой. Оп. Так вот его выделили. Получилось. Вот здесь я сделаю как-нибудь поинтереснее лепесток. Вот так. И теперь давайте Добавим серединку. Сейчас я еще вот здесь хочу, знаете, вот так побольше тень, темное пятнышко сделать, голубой фацет, для того, чтобы вот этот мой желтенький смотрелся поярче на темном. И вот выкладываю опять-таки вот у основания вот здесь, да, потолще их можно. И сюда вот так вот потоньше маленькими точечками опустить вот эти вот, тычиночки вот немножко показали и около основания здесь немножечко вот так что-то красненькое вот так дальше беру наш средний голубой сразу бросим лепестки на стол то есть, смотрите, здесь у нас вот тут да, перекрывает немножечко вазочку. Можно вот так поставили, придавили. И вот как-нибудь так, ну, как лепесток изгибается. Раз провели, протерли мастихин, потому как охра у нас подмешивается. Вот эти охристые все оттенки. Вот здесь сделаем чуть-чуть под другим ракурсом. Пускай он немножко заходит на вазочку. И чуть-чуть помельче пускай лепесток будет. Да, чтобы они не одинаковые у нас были. И такой совсем-совсем прям какой-то полупрозрачный. Вот здесь что-то такое маленькое есть. Ну и мы добавим. Ну и соответственно у нас должны быть у лепестка тоже свет, тень. Вот взяли светлый и мазочек нанесли. Здесь тоже немножко взяли света и добавили. Тут вообще трогать не будем. То есть вот такой. Даже знаете, что там мне хочется прям а, где-нибудь ну не знаю вот здесь какой-нибудь маленький бросить. В другом, в другом направлении, да. И, ну, пускай здесь какой-нибудь мазочек. Вот так, чтобы не было, когда этот сама, знаете, посередине вот это вот все. То есть, разбросали так, ну, осыпались, дали песточки, Так, поинтереснее, на мой взгляд. Так, я уже вся синяя-синяя. Так, друзья мои, теперь давайте замешаем... Цвет для наших вот этих вот цветочков, ой, листочков. Вот сюда сейчас только добавлю коричневого, у меня здесь виден просвет. Вот так добавлю, чтобы у меня белого холста не было. Так, оторвусь я новую тряпочку. Листочки. Uh, у этих цветов они такие у нас uh, не особо яркие, не особо зеленые, что-то типа вот охра с голубой в разбеле. То есть какие-то вот соскребаем все вот это вот голубоватое. Вот добавлю голубой. Можно немножко, чтобы зеленость появилась больше, добавить капельку зеленого. Ну, вот по чуть-чуть добавлять, чтобы смотреть. Ну, что-то такое. Так. Беленький. коричневый голубой что-нибудь такое такая зелень должна быть спокойная ну, вот возьмем немножко такого оттенка да тоже сделаем как бы разное немножко я покажу капельку-капельку прям тут у нас темнота немножко покажу более светлых которые попадают на свет да дальше ну вот я вижу отсюда у меня откуда то выходит такая веточка листочек вот я процарапала да сначала себе вот как бы ну вот эта палочка да на котором будет листики и вот смотрите по этой палочке поставила и коротким движением мазочком раз и скинула краску раз раз раз вот так вот такой получился как бы ну листочек так я смешаю другой оттенок что-то мне тут не особо нравится охра вот с голубой фц я вот так смешаю наверное, туда желтого что-нибудь такое И, возможно, вот эти вот остатки белилок, тут не особо чистых, чуть-чуть добавлю, этого будет достаточно. Ну, такая зелень поинтереснее, все-таки спокойная вроде бы, ну, поинтереснее. Дальше, вот сюда процарапаю коротенькую такую, раз, и вот резким движением в одно движение так вот нанесла тут особо они в принципе как бы такие и веточки на веточки не похожи вот здесь у меня пускай будет да веточка листочков здесь вот подлиннее вот отсюда пускай выходят к примеру вот опять набираю красочку на мастихин и вот поставила прям вот там где я процарапала вот край мастихина этот я ставлю на эту черточку вот поставила и об коротким движением вот как оно отпечаталось так и отпечаталось протерла теперь вот мне нужно здесь короткий мазочек нанести чтобы голубое да не запачкать я беру на самый краешек и вот так коротким движением раз и сделала такой вот лепесточек дальше вот здесь тоже. да, Опять-таки я ставлю там, где процарапала. И вот постепенно двигаюсь вот сюда вот в основание. Я вот так вот сбрасываю красочку и делаю сейчас сбоку. Вот здесь добавлю более коричневого в этот зеленый, чтобы немножко был другой оттенок и вот короткими мазочками где-нибудь тут у основания добавлю таких вот, прям чуть-чуть совсем дальше, такой же темненький, вот можно куда-нибудь небольшой лепесток добавить. Ну, все они в эту сторону, да, как-то давайте добавим немножко, вот так вот, более прямой, что ли, такой вот короткий небольшой листочек там выглядывает вот в эту сторону тоже спускаются листочки но ну, здесь у меня так вот большой цветок я сделала и у меня осталось мало да тут холста но ну, я давайте сделаю вот сюда и ну, наверное как-нибудь вот отсюда пойду ну вот тут добавлю. Ну сейчас посмотрим. Значит, беру я этот зелененький. И вот я прочертила, да, ее, и начинаю раз, раз вот так вот сбрасывать красочку с мастихиной. Получаю такие вот лепесточки. Дальше коричневинки еще сейчас вот сюда в зелененький. Здесь у меня, пускай будет такой вот потемнее. Он внизу у нас, да, висит. Пускай он будет потемнее там. Дальше такой с коричневинкой. Вот здесь мы видим где-то под цветочком. нибудь такие вот листочки так на вазочку естественно можно каких-то добавить свисающих листочков сюда да к примеру где-нибудь пускай вот здесь виднеется что-нибудь зелененькое ну, можно, в принципе, чего-нибудь вот здесь добавить. Вот так. Дальше беру прямо уже теперь побольше коричневого, но все-таки с вот этой зеленцой. набираю на бачок мастихина и мы сейчас как мы вот пустым мастихином процарапывали мы сейчас также процарапаем какие-то э, веточки вот я тоже легко его держу да где-нибудь прицелилась и вот вот так как каким-нибудь таким вот движением легким вот так волнистым какая-нибудь там палочка веточка чего-нибудь прорисовали такой раз Куда-то там в цветочке, в букетик оно ушло. Где-то там, возможно, оттуда тоже выходит. Вот чего-то. Видите, линия прерывается. Не совсем такая четкая. И не надо нам никаких там четкостей. Пускай вот здесь какая-то там палочка торчит. Вот здесь я добавлю немножко. Все-таки. Сейчас вот так почерчу, да? чтобы уравновесить немножко все-таки тут сделаю я какой-нибудь такой листочки, лепесточки. Так дальше вот здесь какая-нибудь веточка, пускай пойдет сюда, возможно, немножко. Ну, вот, в принципе, достаточно много этой зелени а, не надо. Ох, разбелилками. А ну-ка сюда добавлю, что у меня получится. Более светлый зеленый оттенок. Ну, вот можно где-нибудь, к примеру, там, где ну, очень темные, да, поверх, буквально там чуть-чуть дать мазочки более светлые. Ну, тут сильно не надо, но так вот немножко можно. Ну, все, как бы уже они у нас а, такие более интересные, да, не однотонные какие-то, не одноцветные. Вот в принципе букет и готов. Единственное, что мы сейчас еще сделаем: я возьму, выдавлю себе немножко белилок чистых. Возьму какую-нибудь кисточку-щетинку. Да, вот, к примеру, веерную. Ну, такую, чтобы она пружинила хорошо. Мы сейчас побрызгаем белые брызги. Я беру вот делаю жиденько. Тройничок развожу с белилками. Любимое наше да, занятие побрызгать. Видите, течет. И беру пальчиком и аккуратно начинаем делать брызги на цветочки, на вазочку. И немножечко можно, это мы пальчиком доделали. Да, еще добавлю разбавителя, можно где-то более резким движением, такие вот уже более направленные получаются полосочки, когда мы с кисточки вот так вот стряхиваем прям. полосочка, это будет направление в ту сторону, вот куда вы замахиваетесь, то есть если вы так вот по диагонали да замахиваетесь, ну и мазочек так останется, то есть как бы, ну, смотрите, да, как вам по композиции кажется интереснее, да? Ну, соответственно в основном мы делаем а, акцент вот этими брызгами, да, подчеркиваем а, основное, да, наше действие, вот букет. Вот, в принципе, и все. Такая вот миниатюрочка, работка получилась. Сейчас я вот здесь чуть-чуть края подправила. И все. Вот, в принципе, друзья, и все. Сейчас я вам покажу поближе. А вы пока подписывайтесь на канал. Включайте колокольчик, если еще не включили вот поделитесь с этим видео друзьями добавлю чуть-чуть белого в середину блика постойненько так вот Оп. чтобы поярче смотрелся делитесь этим видео пишите комментарии всем я отвечаю абсолютно всем То есть, спрашивайте если что-то непонятно вот Пальчики вверх не забываем. Ну, на этом я с вами прощаюсь. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока.